периодически казалось что майами стал слабее слабее образца себя прошлогоднего образца себя 2012 года тех двух сезонов когда они выигрывали чемпионат но проверить так ли это было очень сложно потому что подходящих соперников не находилось все мы знаем о слабости восточной конференции о том что майами проверить силу майами можно только на топовых командах запада и, как выяснилось, этот потолок, они уперлись против Сан-Антонио. Им не хватило Вейда. Вейда, который лезет под щит, который зарабатывает штрафные, который забивает два с фолом по 5-6 раз за игру, который ну, нагнетает давление. Мы этого не видели. Вейд провел очень незрачную серию, хотя в целом плей-офф этого сезона у него удавался даже лучше прошлогоднего. Растворился на паркете Bosch. Мы не увидели поддержки должности, скамейки. Разыгрывающих в команде и Чалмерс, и Кол показали вообще невнятный баскетбол. Чалмерс после нескольких промахов в первой, во второй, в третьей игре вообще сник, И мы вообще, в принципе, позицию первого номера в Майами отсутствовала. То же самое можно говорить, что у этой команды нет больших. Крис Бош это не центровой. Он, ему тяжело играть спиной ему тяжело ставить спину э, большим Сан-Антонио и э, мы видим что Майами просто ну, даже ближе к третьей игре просто физически вообще полностью измотался команда с одним Леброном пусть даже с таким доминирующим игроком каким является безусловно Леброн Джеймс не может команда выигрывать чемпионаты ему нужна поддержка ему нужна поддержка стартовой пятерки ему нужна поддержка э, разыгрывающих стартовой пятерки и свой уровень показали Два баскетболиста это Леброн Джеймс и Рэй Аллан. Ну, на двоих баскетболистах, особенно учитывая, что Рэй Аллан, каким бы он ни был талантливым, ему 38 лет, далеко не уедешь. Видископ, спортивный видео.